Отзыв Владу Астахову. Конечно, он зараза, но поверьте, красавчик. Итак, всем привет. Я Александр Круглов, но приятнее, когда говорят ⁇ желтый мужик ⁇ потому что этому бренду 17 лет. Чем я могу быть полезен? Чем занимаюсь? Я понимаю, помогаю, господи, людям говорить в камеру легко, уверенно. Получать от этого удовольствие, продавать себя и свои продукты и кайфовать. Ну а также очень важно, как сделать какую-то запись быстро, не мучиться на дни, сутки, двое, полдня, а сделать достаточно быстро, оперативно. Ну, хватит обо мне, давайте о Владе. Итак, к Владу я пришел о! с таким запросом, как. Стоп! Я буду подглядывать Я все таки делал ментальную карту Она получилась вот такая Так будет проще Итак с чем я пришел Господи я пришел с такой ерундой А как Я вроде бы знаю дофигища чего Но при этом вот сформулировать это вкусненько Подать так чтобы это было понятно У меня какие то косяки При том что собственно говоря Когда ко мне приходят Я помогаю это сделать другим людям Но когда касается меня полный стопор Вот Почему зараза он киш послушал, согласился, покивал, вот. Но мы как-то перешли немножечко в другое русло, потому что, ну, реально сделать за достаточно короткое время достойный офер, какую-то упаковку, это нужно очень глубоко занырнуть внутрь, вот. И несмотря на то, что на вот мой самый главную боль сегодняшнюю ответ мы вот четкий сформулированный ответ не нашли, мы нашли ну, мы мы он, конечно, он подсказал ряд вещей, которые действительно кайфовые, и которые меня достаточно сильно придвинут к решению этому вопросу. И, скажем так, вот, Ой. сейчас. Ну, первая простая вещь, как бы все понимаем, но слей с облаков. Мы там где-то витаем, что-то себе какой-то продукт создали, и думаем, он самый кайфовый, но ерунда. Рекомендация очень простая, взять что-то маленькое, пусть даже... Короче, взять маленькое и сделать его, оформить маленькое. Не всю большую, всю свою деятельность. А, допустим, если я занимаюсь риторикой, дикцией, э, телом, энергией, с, как, какие слова сильные и слабые есть, как выглядеть в камере, то ну, не надо все это брать. Возьми что-то одно. Допустим, как работать со словом, как работать, я не знаю, там, как выглядеть в камере более-менее с минимальным бюджетом. И вот это упакуй, вот это понятное. Я уже сказал... Мне понравилось Дальше, что еще? А, ну аккаунт взял, конечно У меня с этим аккаунтом было передряги Сначала один аккаунт, потом второй Потом сказали сделать паблики на одном обучении А втором обучении сказали сделать группу а потом сказали, что я попишу по-дурацки. А я пишу, как говорю, так и пишу, в общем-то. Что это по-дурацки, надо красить, писать красиво, как Чехов, как Тургенев. В общем, он мне прям показал по, по точкам. Ну, чувак, ну зачем? Оно так и есть. Я себя вымучиваю, вымучиваю, что-то пытаюсь написать. Ни мне не нравится, ни людям не нравится. В общем, там конкретика есть. Отдельно так, от то времени, не знаю, сколько запись. Классная штука по аудитории геймифи или геймофикация геймофикация ребята будете на консультации спросите что за хрень такая Геймофикация. гибко сейчас геймофикация вот такая вещь все не буду а, ну вот еще подсказал несколько так, прок и моментов а, для халявного использования, которые, как бы, я что-то к ним не подходил, потому что денег вечно не хватает, и думаю, сейчас туда ввалиться, туда, а потом пользоваться не будешь. И всегда хочется взять, как бы, и не совсем пробные, хотя бы на, на базовые вещи какие-то опробировать, разобраться и запускать их потом. А потом смотри, твое, не твое, да, это тогда уже платить. Ну, жаба душит-то, конечно. Вот, так, что я еще должен сказать? Влад, что я тебе должен сказать? Что я, ребят, что я вам должен сказать, чтобы вам реально захотелось пойти к Владу? Надеюсь, что вам уже это захотелось. Рекомендовать? Ну, ясно перец, рекомендую. Ну вот, что еще? А я не знаю, что еще. Ребят, ну просто. Можно, конечно, собрать 100 тысяч, 150, пойти на консультацию к гуру. Я не уверен, что это нормальный выход. А, у нас в инфобизнесе здесь есть огромное количество ребят, толковых, незырьки, сумасшедшие деньги. Давайте друг другу помогать вот на нашем уровне. И все будет отлично. Так что я. Это я про цены. Лада, вот. Поэтому рекомендую, просто идите, общайтесь, накопайте много фишек, которых вас сдвинут с точки. И мы все периодически стоим, где-то упираемся их тим, что-то себе доказываем, а иногда нужно просто чуть-чуть развернуться и пойти хорошей дорогой. Все, не занимаю эфир. Влад, тебе огромная благодарность, ребятки. Чешите к Владу, разбирайтесь. процентов никто никогда вам не решит. Но с мертвой точки вы сдвинетесь Все. Переключаю свою красивую заставку. Переход. Все. Пока. С вами был Желтый Мужик. Пока.